Всем привет, смотрите как достать файлы с аппаратного RAID массива QNAP, что делать если вы случайно удалили часть информации, отформатировали диск или нас устройство вышло из строя.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 Но даже с самыми надежными системами хранения данных могут произойти непредвиденные ситуации, такие как случайное удаление файлов, форматирование накопителя, его повреждение, сбой системы, выход из строя контроллера или другой аппаратной части устройства и так далее. В результате чего может быть утеряна важная информация. Если устройство рабочее и вы просто случайно удалили часть важных файлов, их можно попытаться восстановить из сетевой корзины. Настроить или проверить включена ли сетевая корзина можно открыть панель управления, сетевая корзина. Здесь проверьте включена ли данная опция, затем проверьте активирована ли она для конкретной папки с которой были удалены файлы, кликните по этой ссылке общей папки. Затем найдите в списке нужный каталог и нажмите кнопку изменить свойства. Здесь должна стоять отметка «Включить сетевую корзину». Итак, опция сетевой корзины у нас активирована, а это значит, что удаленные файлы лежат в этой папке и их можно вернуть. Откройте File Station и перейдите в каталог, где лежали удаленные файлы. Здесь вы увидите папку со следующим названием. В ней лежат все удаленные файлы из данного каталога. Нужно лишь отметить их и нажать «Восстановить». После чего они снова появятся в этой папке. Если ваш кьюнап перестал включаться, возможно устройство вышло из строя. Но что же делать с информацией, которая осталась на диске? Достать файлы просто подключив накопители ПК не получится. Можно попытаться заменить самоустройство, но и это не гарантирует, что после настройки нового сервера информация останется на дисках. Вытащите диски из устройства QNAP, обязательно запомните их порядок, так как это понадобится в процессе восстановления. Обычно лотки для дисков имеют заводскую маркировку. Затем вам нужно поместить накопители в новый QNAP, соблюдая их правильный порядок. Если повреждение не повлияло на запоминающее устройство или их содержимое, скорее всего ваша новая система будет работать когда повреждение вы должны учитывать, что новое устройство может перезаписать оставшуюся информацию на этих дисках. Поэтому лучше сразу воспользоваться специализированным софтом для восстановления утерянных данных. В этом вам поможет программа Hetman Raid Recovery. Она способна восстановить данные как с рабочих RAID массивов, так и с отдельных дисков. Даже если часть накопителей повреждена или данные с них не читаются, утилита сможет вычитать оставшуюся информацию на других носителях. Для примера у нас есть NAS с четырьмя дисками, три из которых объединены в RAID 5. Что касается файловой системы, все устройства QNAP уже много лет используют файловую систему X. Сымитируем ситуацию, когда вышел из строя контроллер или другая аппаратная часть устройства. Перед началом процесса восстановления, вы должны позаботиться о наличии накопителя с объемом большим или равным всей информации, которая находится на RAID массиве. Далее подключите диски к компьютеру с операционной системой Windows. Обычно при подключении носителей может возникнуть проблема с недостаточным количеством SATA портов или разъемов питания. Есть различные разветвители и расширители портов, подробнее смотрите в предыдущих видео. Убедитесь в правильном подключении и загрузите ПК. Скачайте, установите и запустите программу Hetman Raid Recovery. При запуске утилита автоматически просканирует носители, соберет из них RAID и отобразит всю известную информацию. Кликните по массиву правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Для начала выполните быстрое сканирование. Если диски и данные не повреждены, этого будет достаточно чтобы вернуть информацию с RAID. Если в процессе быстрого сканирования программе не удалось найти нужные файлы, выполните полный анализ. Нужные нам данные лежат в папке мультимедиа, в которые были загружены через веб-интерфейс устройства. Нужно лишь отметить файлы, которые нужно вернуть, и нажать кнопку «Восстановить», указать путь куда их сохранить, еще раз «Восстановить». после чего все файлы будут лежать в указанной папке. Много пользователей задают вопрос, как восстановить RAID, если вышел из строя один диск. Теоретически, нужно заменить вышедшее из строя, и все должно работать нормально. Однако время от времени что-то идет не так, и при восстановлении может возникнуть сбой или другая неприятная ситуация, которая привела к потере данных. QNAP использует драйвер Linux MD-Ray для управления RAID-массивом. Если эти записи повреждены, операционная система больше не сможет получить доступ к тому RAID. Для пользователя такая ситуация выглядит как потеря данных. Hetman RAID Recovery способна восстановить данные при повреждении MD-Ray записей и даже при выходе из строя одного или нескольких накопителей. Но помните, что лучшим способом предотвращения потери данных является резервное копирование. QNAP поддерживает множество сторонних программ для резервного копирования информации и дисков на внешние устройства хранения, удаленные серверы и облачные службы резервного копирования. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр.